Всем привет! Это вот Вотдовыйстрим и сегодня я вам расскажу, как можно обменять премиум технику на другую премиум технику в игре World Tanks. 12 числа вышло микрообновление, в котором нам дали время на разрешение обменять премиум танк на любой другой, так называемый трейд in У каждого из вас в ангаре стоит танк, который ему надоел, на котором он давно не катает или выкатывает очень-очень редко, либо у которого на котором вас, как говорится, пригорает допустим, у меня это Лева, он мне уже разонравился, ну это мое личное мнение да, он хорошо фармит, но мне он надоел кому-то не понравился гусь у кого там хочет избавиться от того же самого КВ-5 ну, перейдем к главному, как продать заходим в магазин выбираем обмен техники, и здесь у вас будет список техники, которые вы можете обменять у меня он маленький, потому что у меня почти все прям танки уже в ангаре есть давайте рассмотрим на примере panzer 88 обменять выбираем технику и смотрим оценку машины которая есть у вас в ангаре кстати можете прицениться уже заранее сидя дома на диванчике лёва кстати у нас самый дорогой оказался 6 пятьдесят3 тысяч ну млешка 5 800 и так далее смотрим смотрим кр кстати который выпадал из ящичков и для, кстати, меня большим было удивлением, это Т-95Е2, танк, который выдается за реферальную программу. Он приравнял, приравнен к премиум технике, и, правда, стоит он недорого, но это не важно. Выбираем танк, например, леву, обменять, и я сдал его за 6250, и мне надо платить всего лишь 1000 золота. Ну, 200 есть то есть Я могу нажать, вот... И обменять. Ну, <смех> на панзар 8.8 я менять не буду. А оно того не стоит, мое личное мнение. Я бы, конечно, взял бы себе FCM, либо ИСА-6, но для этого мне надо, чтобы у меня в ангаре было 2000, точнее, 6000 золота. Есть такой маленький нюанс. Если вы хотите получить берем, технику 6 уровня, то обвинять вы ее можете только на технику 6 уровня. Если мы хотим обвинять. На восьмой уровень, соответственно, можно выбрать как восьмой, так и шестой. И, соответственно, выбираем ту сумму, которую надо доплатить. Все очень просто. Мнение по данной акции, можно так сказать, мое негативное. Я не хочу отдавать Леву по цене 6000 золота. Для меня это как бы слишком большая скидка. Они сделали хотя бы 70%, но 50%. Я отдал за него 200 с чем-то тысячи, а теперь я должен отдать его там за 1200? Нет, ну реально, это, блин, зачем? Сделайте 70%, да, 70% я еще согласен. Но, блин, тут... я хочу обменять Леву на иса 6, но не хочу платить 6000. Я готов заплатить, ну, 3, 3 500, да. Но никак не... 6000, это 900 рублей. Это много. Это мое личное мнение по данному вопросу. Надеюсь, вам понравилось видео. Оно было немного информативным. Все, всем пока.